экстренное исключение тут вот приехал серега проблемы по планы сейчас поедем читать ошибки и у него оказались интересные очки они умеют вот так Опа! здравствуйте доктор Ватсон. Оп, можно так главное их не сломать китайская тема она всегда хрупкая но прикольно но ништяк штаг ой ой Она просто туго едет. Вот. Какой пробег у нас там сейчас? 16 540. Владеем так. автомобилем второй год. Вот как подлезть нам сейчас в плюсовой клемме, уже вопрос. Ну, такая вот фигня так как работаем с электричеством пишечка пишечка кнопочка стороночку ее потом изолировать не надо будет не это а мы... ну, же и обратно не, ну, блин провода торчат неприятно mm. Пиваренка, чал, длинитель. Заслонка дроссели. Радует глаза. Это наш любимый бензин. Вот он. О вообще коробку и дроселяха иди сюда а стой стой стой стой где он вообще что-то не вылезло шпует шпует откручиваем а вот теперь смотрим нашу Видно, как это она черная? Смотри, какая она. На солнце что-то отойди. О, смотри, она прям. Красота, да? Вот она все как... Какая Спрашивайте, это смысл того, что педаль газа почему-то стала плохо отзываться и прописала ошибку по залипанию на дроссель. Скорее всего, это и будет нашей первопричиной. Причем, кромка-то она относительно чистая вот а они он. угу. забиты угу. щелка в идеале смотри вот это снимай а, снимаешь вот эта прокладочка она меня, должна меняться uh -huh. вот, сразу То есть старайтесь резиновые эти изделия сразу ставить новым так как у нас спонтанный момент у нас ее нет, хотя может быть что-нибудь сейчас подберем, там где-то что-то была похожая. Ну, вот. Сейчас мы почистим все, ну и включимся дальше в эфир. Автомобиль. Вы слышали, а паяльник есть? Да, лежит. Э -э -э -э, ты делаешь, что делаешь? Так, ты зачем это снял? Да мне магнитолу нужно, у с гнездой, я так долго наверное. А что с ним? А оно отвалилась да она отчиталась перед собой что она работает и перестала работать Её надо сейчас так, где -то, когда... а, нет, не туда то есть все так просто снимается да это все вот раз Офигеть. Два. просто щ... отщелкиваем просто отщелкиваем вот левой рукой блин неудобно немножко но да. опа Раз, У меня есть какие-то пластины специальные съемники Кстати, Дальше здесь вот четыре гайки болта. Бата, 4 болта и все, магнитола в руках. Тебе нужен отверк? Да, Сейчас будет отвертка. Принесли фокус, фокус, фокус. Фокус, так. фокус. Нет, она откручивается. Снятие магнитолы лефан. XC60 все банально, просто и легко номер иди сюда, родной ну ладно, по -по поторчи чуть-чуть ох ты, она не затянута ты же разбирал вроде нет, море. я ее не снимал ее только сверху снимал да. то есть надо все протягивать да раз, два раз Раз. там какой-то блат стоит, она, вот да. ну, она куда-то вниз все... упала, а куда упала потом, Ну а куда она упала-то, блин, все, найдем, ну, а вот она, она с этой стороны фаврилась. Неудобно одной рукой крутить, mm -hmm. честно скажу. Долго еще? подожди а у них всего три, что ли, получается? А, тут нету. А, Смотри, тут, тут вот. нету. Значит, надо будет его искать где-то. Слушай, а может быть, а это самое... А, не был. Может быть, электрика завездила от того, что у меня болт вывалился куда-нибудь. Не туда. Тут он в холостую. Дожди, может, А где еще одна отвертка была маленькая? Маленькая, вот она. Никуда а, ну да, логично. Куда я принесла, лезут? Подожди. Нет. Так, и тут она тоже на защелках, по-моему. Ты что снимаешь-то? Я пока ничего. А, Съёмка то и делал. Че я снимаю? Магнитолу я снимаю. Китайская магнитола. Как мы его назвали? Сянь Цзинь Пинь. Сянь Цзинь Сянь Цзинь сломался! Нет, это не сломался. А, это мы ну, просто... Этот. Слушай, я тебе так скажу, я пойду еще за одной отверткой. Ага. Тормози его, да? О, где? А где? Альф? Ты это? отвертку убежал. А тут вот, кстати, я посмотрел, пока тебя не было. Если вот так вот с той стороны рукой достать, можно гаечку эту придержать. А там гаечка? Да, я чувствую ее в руках. Она крутится? А, я чувствую, что да, крутится болтик. Но, по-моему, гаечка она чисто номинальная. Чувствуешь что на дом? Я понимаю, что она прокручивает. Такое впечатление, что китайцы это на жвачку прилепили. Возможно. Автомобиль за сколько? За 900? Да, 900 с копейками. Это со скидкой был, нет? Нет, Нет, это без скидок 900. Был. 920 без скидки, 800... 100 тысяч где-то скидку мы сделали, да, да? Да. Она нам стала 820 тысяч. Пошло не так, по-моему. Верх не держит ее? Не знаю. Мы разбираем его первый раз. Честно говоря. Как говорится, все в онлайн-режиме. Если сломаем, то сломаем. Что не хотелось. на не защелочки, я вижу. Тут вот раз. Тут вот, не, вот Смотри, она вот, видишь. Скинула. Вот она, я вижу. Только вот с этой вот тут тоже а, держит вот сверху здесь я вижу защелку, да. так. ну здесь она слетела защелки она по-моему за счет верхнего этого самого держится нет ну, там часики Вот этот. Саморез, он не выкручивается. Он uh -huh. держит еще. Он в холостую крутится. Okay. Okay. Okay. Так я. я попробую этот саморез. Сначала. Так, а чтобы этот саморез мне вытащить, мне тогда нужно будет что? Мне нужно будет что-то плотное, типа монетки. Я упрусь сейчас. У стрелью самореза с той стороны. Это лайфхак у тебя? Да. Это ну, ключи вполне пройдут. Надеюсь, там нету ничего оголенного электрического. Ну, сейчас узнаю. Иди сюда. Так, попал. Я буду давить на тебя. А я буду крутить как-нибудь. Добробы. Круче. Давится? Не знаю, я не вижу. Нет. Не получается. Ну, не получается. Вот почему-то туда сморяс вот. Факер был пьяный, фокус, не он дался. Да. У нас получается он прокручивается. А если я его буду тянуть наоборот? Куда ты его будешь тянуть? О, вот так вот он должен сейчас пойти. Нет? Пытается. Да, пошел. Что тянул, рассказываю? Я зацепил эту гайку пальцами и потянул ее от себя. Вот. Ну то есть ага. на эту самую. То есть, ребята, если у кого не получается, есть доступ тянуть. Так, что дает? Воу, воу, воу, Тихо, тихо. Че, не дают? Запинь сейчас это. О, вот он. Так. Вот он. Есть. Вот он. Что там у нас? У нас там а фишки. тут у нас фишки. Ой, сколько фишек. Тихо тут. Ч там фишка? Давай я подержу. Вот, вот так вот даже заглянем, сколько у нас тут фишек всяких О, раз фишка Так, так, так. так вот кнопка варите угу. угу. Они же разные по тем самым Да Что-то не получается Стой Так, ну здесь вообще фишки. Вот так, антенну вытаскиваем Это Антенна Опа да, сейчас. Держишь? Да. Угу. Ну, вот это, вот, вот это интересное тело. Стой. О, как сделан! Смотри, тут, вот, вот, тут Три ключа. Видно? Угу. Раз, два и три. То есть нам, ну, чтобы ее надо да, отжать, надо пианисту побыть. Или осмор. Нет не идет. Почему? Почему? Так, вот этот бы, вот. ага. ага, теперь давай с ней заберемся как-нибудь. Болтается. не он там целиком вообще долго а, имеешь... да, теперь Я просто когда смотрел видео он говорил что эта фишка целиком вытаскивается нет фишка целиком но... а то что он весь с блоком вытаскивается пытается с этой самой соскочить так хранить, ну, пердохранитель, пердохранить, так родной. Ну -ка Какой у тебя родной? Он китайский. Не балуй. Тоже Рус... нет родственника. Русский с китайцем, эти братья, наверное. Подожди, не, какие братья, наверное. Русский-китайский. А русский японского а, <coughs> я Китайский сейчас. Да. Надо лишнее уберу отсюда. Вау, вот это сильно, кстати, смотрите Раз-два саморез, Три-четыре самореза То есть так незаурядно все это зафиксировано Ну ладно, не хочешь, так не хочешь Так, ее откручиваем Откручиваем, откручиваем Голос здесь запили Подписан, все по-китайски то что ну, в теории вот, есть у вас 4 2 2 саморезика четкость резкость практики я не знаю а то верно что его пропоеть надо было М -м -м, в теории нет. да не, ну если в него втыкаешь эту самую фигню, он дает замыкание и сброс. он не замыкает? Да? Ну он как, он говорит щелк и сбрасывает э, этот самый трек на ноль. Да, ну не форт хайли. Взял, Сделал он это после того, как телефон пару раз повис да, есть. на то дальше. Да, докончил не докончил анекдоты про черну Ч чернушные точки вот это вот Он такой не смешной чернушный анекдот от помпа получается я живу еще такой вот вот пойду каперные газы в брат которые идут вот они я застирают.